На сцене команды лучший друг, школа номер 25. Yeah. Всем привет! Лучший друг на сцене. Так, а где Женя вообще? Воу-воу-воу, yeah. oh, oh, oh, ребята, вы что, только что хлеб ели? Почему сразу ели? Тогда что здесь делает эта крошка? Так, у меня вообще-то парень есть. Да-да, у нее есть парень, я его видел. Ребята, вообще-то сегодня знаменательное событие. У нашего ведущего Рафаэля день рождения. Давайте поздравим его! И в честь этого мы хотели бы подарить ему подарок. Ты чё приперся? Подарок где? Так а чем я вам не подарок? Днем рождения, Рафаэль! Так ты издеваешься, нет? Так, никто не подходит ко мне. Как и тебе твой костюм. Ты нам бананом угрожаешь. Этот банан заставляет людей танцевать, а еще говорить то, что у них на уме. Интересно, здесь одна буфетница или две? Влада седан баклажан. Я взрыв в этой неделе! Так, а теперь выстрел зрителей! Блин, патроны кончились! Слава богу, патроны закончились. Давайте к менять, Тиурам. Итак, представьте, работник Макдональдса поздно возвращается с работы домой. Оп, Семки есть! Свободная касса, когда девушке позвонил бывший. Знаешь, Юль, я тут подумал, давай попробуем начать все заново. Опоздаю Жиля! Из цирковой школы перешел в обычную. Пацан, подвинься, блин, я опоздал сейчас за. Э -э, Не-не-не, иди нафиг. Ты сам напросился. <плодисменты> так, Сидоров, я не понял. Почему на урок опаздываем? К директору быстро. за заркачи вообще. Итак, представьте, у пункта приема стеклотары. Милок, ты когда допьешь бутылку, не выбрасывай? На бабуль, мне не жалко. Спасибо. Некогда мне ваши бутылочки собирать. Итак. Итак, представьте, ученик встретил свою бывшую учительницу. Сержан Петров. О, какие люди! Елена Витальевна! А кто это тут? А кто это тут у нас на Камчатке? Учитель математики. Вот эта встреча! А сегодня свое водительское удостоверение покажет? Покажет Елена Витальевна! Держи, Петров! Сами сдали? Или у кого-то списали? Сама сделала! Хватит ерничать! Нет, не хватит! Почему ремней нету? Вот вы сейчас поедете, да, и попадете в аварию, а мне потом за вас отвечать, а мне это надо, а мне это не надо. Я не понял, где аптечка? Где огнетушитель, Елена Петровна? Нету, забыла! А голову ты дома не забыла! Так, все. Машина на стоянку. Завтра с родителями к начальнику ГИБДД. И в заключении мы хотели бы сказать словами нашего директора. А ну от машины отошел! С вами была команда «Лучший друг». Спасибо. Аплодисменты, дорогие друзья! Разве было не смешно? Давайте, давайте, давайте. Громче, громче, громче, громче, громче, громче, громче. Но тут, мне кажется, все понятно. Они не проходят. На выступление этой команды я вот реально в голос смеялся. Были такие шутки, просто, ну, достойные, я бы сказал, даже высшей лиги. Реально. Воу. Вы проходите высшую лигу. Да, ребята, все классно, уверенно. В импровизации, молодцы. За вас в импровизации.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 Подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь: зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони! 79 99. 99.